Я Владимир Малыш. здравствуйте. Сегодняшняя тема, у кого есть враг, тот сам себе враг. Подумайте, есть ли у вас в жизни враги? С кем вы не общаетесь по тем или иным причинам? С кем вы поссорились? С кем вы враги настоящие, заклятые? От кого отворачиваете голову? Плюете в спину? Проклинаете? Есть ли те люди, которых вы боитесь? Есть ли те люди, которые боятся вас? Есть ли завистники, недоброжелатели? Есть ли те, которые просто называются врагами? Очень важный момент. Тот, кто имеет врага, действительно является врагом для себя. Поскольку любой враг в вашей жизни вас меняет. Он в вас проникает в ваше сознание, в вашу жизнь. Он крадет ваше счастье потому что вы лишаетесь покоя. Тем или иным образом мы пытаемся этим людям отомстить, своим врагам. Мы часто о них думаем. Иногда сильно хотим, а иногда не желаем вовсе попадаться им на глаза. Кто-то хочет им что-то доказывать, кто-то хочет насолить. Для кого-то месть становится смыслом жизни. Кто-то считает, что нужно посвятить всего себя ради того, чтобы испортить жизнь этому человеку. Кто-то относится к нему наплевательски, насмехается, издевается. Кто-то постоянно этого врага тюкает носом в его уже ошибки, в ваши отношения, издеваясь, мешая жить делая мягкой мелкие пакости. Но все это у вас, все эти странные поведенческие механизмы всегда не оправдывают. Вы теряете свое счастье, вы о нем забываете, вы его не видите. Все, что у вас есть перед глазами, это ваши враги. Часто вы не думаете либо нет, но они воруют ваше время, они воруют ваши положительные эмоции, в вас заходит зло. Вы проникаете с местью, проникаете с мыслью о том, что если есть враг, нужно враждовать. Редко кто задумывается о том, чтобы растворить вражду примирением. Самый лучший, друг, это тот, кого вы простили, это прощенный враг. Обнимите своих врагов, попросите прощения, либо простите их. Станьте друзьями, и избавьтесь вообще вашей жизни от слова «враг». Ни одного вы должны истребить в хорошем смысле слова. Вы должны избавиться вообще от этого слова в жизни, чтобы никогда вы его не проговаривали ни вслух, не про себя. Этим людям тоже плохо, как и вам. Сделав примирение, примирения, вы продемонстрируете себе, этим людям, и миру, и энергетике друг друга, что вы настроены дружелюбно, и вас мир и судьба благодарит за то, что вы превратили врага в друга. Все изменится вокруг, когда вы простите последнего врага. Жизнь изменится настолько, что вы будете долго вспоминать те злополучные часы, годы и месяцы жизни, когда вы воевали, когда вы не могли простить. А теперь, когда врагов нет, вы смеетесь, счастливо смеетесь, вспоминая те моменты, когда тратили свою энергию, свои эмоции превращаясь в злобного человека, желавшего лишь мстить, насмехаться, колоть, презирать и ненавидеть. Станьте выше этого, изменитесь, простите себя, простите врага. Самое главное вы должны понять, есть враги для нас, но самый главный враг живет в нас, в голове. Простите его, простите себя, изменитесь сами, станьте для себя другом. И если вы победите в себе главного врага, иные враги вокруг просто.